Сорт томата Гарвардская площадь, вот такие вот красавцы томаты, среднего срока созревания, куст у этого сорта высокорослый, до метра восьмидесяти, обязательно требует посынкования и вести это растение лучше в два стебля, и также, естественно, требует подвязки к опоре. Плоды плоскоокруглые, вот такой интересной расцветки, зеленые, красные полосы, розовые. Вес в среднем такого томата 268 грамм. Разрежем его. Вот такой вот красавец внутри. Тоже мякоть красного, зеленого, желтого цвета. На вкус этот томат сладкий, очень вкусный, сочный, подходит для употребления в свежем виде, для салатов. Выращивать в южных регионах можно в открытом грунте, а в средней полосе рекомендуется для теплиц.